Так, Массаж шеи. Вот ты повторяешь. Ты там стоишь, да? Я просто для тебя показываю. Растянули трапецию. Палец большой оказался автоматически здесь. И мы куриной лапкой вот растянули все дельтовидные да мышцы. Находим сюда, натягиваем кожу, превращаясь в вот кулак. Делай. Повторяй. Растянули большой палец вот так встал. Сразу куриная лапка, туда Растягиваем. Трапецию, дельту, трапецию на себя. И кулаком прям вымедряешься на лодку. перпендикулярно, так, может, присядь. А, же, конечно, прямо вот в саму мышцу вот И растираем ее вот так, мощно. Бабо, нет, прям туда вот, и сначала туда, прям, так, мощно. Да, только кости не задевай. мясо не садим. Сейчас мясо, правильно? Да, да, правильно. Растираем, стирай, прям вот так, пока сильно. Теперь по всей шее доходишь до черепа. Угу. О, Нарезаем теперь на колбаски вот так вот этими косточками, прям как будто бы не, не, не нет, нет, сильно, как будто мы разделяем позвонки вот друг от друга там. Не качай, М? не качай. Вот так, просто, просто да? Да, вот. вот. так достаточно сильно, вот мы как бы разделяем, видишь? Чувствительно, да? От него ничего. Угу, угу. глубоко не идти, то есть не, не, не, не скользит, вот только сверху. Да, только сверху. Вот тут будет больно. Вот тут будешь вести так сильно, это а будет больно. Только верхние мышцы, да. И далее. Это все очень болезненно для некоторых людей, поэтому мы после этого растрясаем вот вот, вот, растягиваем, да? расслабили Пошли. И теперь техника шестеренки. Снизу вверх подлетает рука. Отсюда, отсюда. От места. И натягиваем на череп. Вот. Да, несколько проходов вверх-вниз. И теперь шестеренки мы натягиваем на себя черепушку. Отходим назад и с вибрацией такой продрожили. Немножко продрожили. Продрожили. Вот, молодец, молодец, отлично получается.